Всем привет, вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как зарегистрироваться в приложении Аврора и купить NFT генератор, чтобы здесь зарегистрироваться, переходим вот на вот такой вот сайт aurora.token.com, все ссылки вы найдете в описании под видео, аврора токен, подробный, переходите, попадаете на мой сайт, вот сайт аврора здесь marketplace для android приложения для apple store ну и так далее и код пригласителя вот мой чтобы установить данное приложение на сайте вот есть google play переходим по ссылке устанавливаем в телефон приложение, далее нажимаем play to earn регистрируемся в самом приложении аврора токен когда вы зарегистрируетесь вы попадете вот в такой вот кабинет электронную почту что в приложение что в marketplace нужно указывать одну и ту самую все более подробно я вот здесь вот расписал далее чтобы приобрести нам вот этот вот NFT генератор либо же какой вы там хотите приобрести я это уже сделал сейчас я вам покажу инструкцию вот все генераторы которые можно здесь купить у меня сейчас в работе NFT-генератор 550. Я хочу себе купить 110. Точно, я его уже купил. Вот он. И сейчас я его отправлю в работу. Мы посмотрим, как он работает. Как работает мой вот этот генератор. Сколько он мне приносит прибыли. Ну и так далее. Чтобы купить NFT-генератор, нам нужно перейти на PunkAixWab. Чтобы купить Boost и Boost обменять на АВР, переходим на... Мой сайт, статья про кошельки. Здесь читаем статью, она очень интересная. У кого может нету Perfect Money, можно установить. Также кошелек Payeer можно установить, у кого нету. И опускаемся вот в самый низ, листаем, листаем, листаем. И здесь вот обменник Best Change. Переходим на данный обменник. В первой таблице мы отдаем деньги, во второй таблице мы получаем. Ну, давайте, к примеру, у нас есть, не знаю, вот на карте, да? давайте выберем любую карту вот опускаемся вниз здесь вот есть сбербанк тинькофф Альто, фабанк ну и так далее давайте в моем случае выберем приват 24 вот гривны да и нам нужно купить буст и в этой колоночке мы ищем Итак, вот буст на самом деле способов очень много я вам показываю способ как через обменник без и здесь вот обменники, которые производят данный обмен. Я всегда смотрю вот по отзывам. Где больше отзывов, там этим я обменниками пользуюсь. Переходим вот на обменник, совершаем обмен и покупаем генератор. Смотрим. Генератор сам стоит 110 AVR. Вот на моем счету 50 Boost осталось. По нынешнему курсу это 80 AVR. Так как токен упал сейчас... Всем рекомендую присмотреться к данному приложению. Это NFT игра. Здесь можно зарабатывать на полном пассиве, купив NFT-генератор. Сейчас вот цена упала до 0.61-0.62 цента. А буквально не знаю, неделю назад вот данный токен доходил почти до доллара. Я, кстати, у меня были здесь АВР, Я немножко продал, на этом заработал и решил себе прикупить генератор. Когда вы здесь вот обменяли аверы, вы переходите в Marketplace, выбираете себе генератор, нажимаете вот на него и нажимаете здесь купить. Вас соединяет, вот видите, незадолгочный средств на Metamask. Если у меня было бы 110 аверы, меня бы соединило с Metamask, мне нужно было там поставить подпись, обменять аверы на генератор. Далее, когда мы купили здесь генератор, мы должны его отправить в игру. Вот он куплен у меня, я нажимаю здесь отправить в игру. Итак, успешно отправлен в игру. Теперь давайте сейчас перейдем в самую игру и посмотрим, как он работает. Вот мой старый генератор, который мне приносит прибыль почти 6 тысяч рублей в месяц, 119 AVR мне приносит Можно сказать 120. И вот мой новый генератор успешно принят в работу, работает. Цена его стоит 100 AVR. В месяц он мне приносит на полном пассиве 1100 рублей. Также, друзья, кто купит себе генератор, не забываем сюда заходить. Каждые 48 часов и пополнять газ. Вот э, видим газ. Он исчерпывается. Каждые 48 часов нужно нажимать на плюсик и нажимать здесь пополнить. Также здесь есть амортизация и масло. Вот видите, я пополнил. Здесь все отлично. Так само вот здесь. Я захожу в данное приложение ежедневно. И ежедневно здесь э, пополняю газ амортизацию масло и чтобы его пополнить на вашем счету должны быть AVR. вот авэры списались с моего торгового баланса чтобы вывести AVR, смотрите предыдущее видео я уже с данного приложения выбил 50 долларов мне данное приложение очень нравится так как здесь пассивный заработок на этом мой обзор подходит к концу кому интересное данное приложение переходите на сайт аврора ознакомляйтесь в новом году здесь очень большие планы у данных разработчиков все на сайте есть белая бумага вайпейпер текономика все здесь есть переходите ознакомляйтесь читайте также переходите вот в телеграм чаты каналы задавайте любые вопросы вам быстро ответят на любые вопросы на этом у меня все всем желаю хорошего дня всем больших заработков и всем пока